Прикинь, что нашел. Точнее, не я нашел, это Артём Забелин сообщил мне. Спасибо ему за это. На Озоне продает прекрасный пазл, развивающий логику и внимание, так написано на упаковке, на котором изображена свити дропс, более известный как бон-бон. Петелькой. Ну а чё, не порнуха же в самом деле. Она же не трахается, не мастурбирует, а просто лежит. Она же пони, естественно, у нее есть эм, вот это вот. Мы обычно не одеваемся. Вон в парке детей катают на пони, там они тоже голые. Так что вполне себе 0 плюс, и абсолютно никакой пошлости. Даже в высшем искусстве полным полно всякой обнаженки За примерами далеко ходить не надо, вытащите 100 рублевый купюр из кошелька и приглядитесь к гуслиру. Но на ютубе обнаженка запрещена, поэтому тут я вам этого не покажу, просто оставлю ссылку на товар в описании. Уникальный товар успейте заказать, пока модераторы не развели свое внимательность с помощью этого чудесного пазла и не поменяли свое решение. Вот так вот, на нашем канале уже месяц не выходил новых роликов, и тут внезапно подбернулось такой прекрасный повод сделать заказ под Стаса Давыдова и сказать наконец-то.